Здравствуйте. В данном видео подробно разобрана работа с компонентом график движения бровых блоков. Для создания объекта планирования необходимо выбрать из главного меню пункт Документ, затем Новый документ Объект планирования. На экран будет выведен мастер создания, состоящий из двух шагов, ради которых объект планирования будет создан и перенесен в список объектов планирования. На первом шаге мастера необходимо выбрать один из двух способов создания. Если выбран первый способ, то откроется разворачиваемый список объектов строительства. Далее необходимо отметить галочкой скважины, которые будут участвовать в создаваемом объекте планирования, после чего они появятся в таблице справа «Скважины». В таблице «Скважины» есть возможность менять очередность бурения скважин в составе объекта планирования путем выделения и нажатия кнопок с изображением стрелок. В списке скважин можно отметить всю скважину или, если у нее несколько стволов, конкретно ствол. Если название скважины перечеркнуто, это значит, что у нее отсутствует подрядчик. В этом списке его можно устанавливать или изменять. А если перед названием скважины стоит желтый треугольник, то это означает, что данная скважина уже включена в другой объект планирования. Если включить такую скважину в новый объект, она автоматически удалится из другого. После того, как состав объекта планирования полностью укомплектован, для завершения его создания необходимо нажать кнопку «Готово». Если для создания объекта планирования был выбран второй способ, то в данном режиме необходимо просто выбрать подходящий акт кроки и нажать кнопку «Готово». Для начала работы с графиком движения буровых блоков необходимо на панели инструментов нажать «Открыть документ» и выбрать график движения буровых блоков. Сначала необходимо выбрать нужный интервал отображения графика. Для этого, нажав на значок с изображением календаря на панели инструментов, необходимо выбрать начало и окончание интервала и нажать кнопку «Установить». Далее можно изменить цену деления заданного временного интервала. График движения буровых блоков имеет две вкладки – буровые блоки и буровые бригады, которые демонстрируют движение блоков и бригад соответственно. В программе присутствует возможность сравнить плановые и фактические показатели графика. Для этого необходимо на панели инструментов нажать кнопку «Ковер бурения». В верхней левой части окна находятся две плавающие панели – объекты планирования и ресурсы. При желании панели можно закрепить в окне, нажав на значок с изображением кнопки. Панель «Объекты планирования» содержит список объектов, созданных ранее при работе с программой. Для удобства работы со списком актов предусмотрена фильтрация списка по параметрам. Чтобы отфильтровать список актов, необходимо подвести курсор мыши к номинованию колонки с фильтруемым параметром. Если по данной колонке фильтрация доступна, то в правом верхнем углу заголовка колонки появится значок с изображением воронки, нажав на который, отобразится список уникальных значений параметра. Также акты можно сортировать по возрастанию или убыванию параметров. Для того, чтобы найти определенный объект планирования, необходимо ввести в строку поиска критерий и нажать на кнопку «Найти». Для включения объекта планирования в график необходимо выбрать его из списка и нажатием левой кнопки мыши, удерживая кнопку нажатой, перетащить запись на график. При перетягивании будет выведено небольшое информационное окно, показывающее вид ресурса, который будет задействован при бурении скважин, и дату начала монтажа первой скважины. Для изменения интервалов бурения объекта планирования необходимо выделить его и в полях начала бурения и окончания бурения указать нужные значения. Для того, чтобы удалить объект планирования из графика, необходимо выделить его в списке и нажать кнопку «Удалить из графика». Для получения информации или изменения состава по объекту планирования, необходимо выделить его в списке и нажать на кнопку «Состав объекта планирования», расположенную ниже графика. Будет выведено окно, отображающее свойства объекта. Для добавления новых скважин в состав необходимо в окне «Состав объекта планирования» нажать на кнопку «Плюс», после чего появится окно «Выбор скважин». Для удаления скважин из состава необходимо в этом же окне нажать на кнопку «Минус», предварительно выделив необходимую скважину. Также в этом окне есть возможность редактирования основных показателей объекта. Панель «Ресурсы» отображает справочник ресурсов планирования, включая буровые блоки и буровые бригады, которые могут быть задействованы для выполнения работ по проходке на скважинах, входящих в объект планирования. В списке буровых блоков и буровых бригад есть возможность отметить, какие ресурсы будут задействованы. Также можно менять порядок их следования с помощью кнопок со стрелками. находить определенный ресурс, введя критерий поиска и нажав кнопку «Найти». На вкладке «Буровые бригады» есть возможность выбора бригад, относящихся к конкретному подразделению. Если в списке буровых блоков не оказалось нужного, его необходимо добавить в справочник «Буровые блоки». Если не оказалось нужного типа бурового блока, его необходимо добавить в справочник «Типы буровых блоков». Для создания отчета по графику необходимо выбрать из главного меню «Отчеты» «График движения буровых блоков на год» или нажать кнопку «Отчет» на панели инструментов. Далее необходимо выбрать подрядчика, заказчика, год и нажать кнопку сформировать. Также на основе графика движения буровых блоков строится график равномерности бурения. Эта функция доступна при наличии у пользователей необходимых прав доступа. Для создания графика необходимо на панели инструментов нажать кнопку график равномерности бурения и указать версию, год, на основе которой он будет создан, и нажать кнопку сформировать. В таблицах бывают ячейки подкрашенные светло-желтым. Это означает, что есть подозрение на неправильность данных, поэтому необходимо проверять проходку и сроки. Для формирования отчета по графику равномерности бурения необходимо на панели инструментов нажать кнопку ⁇ Отчет ⁇ Также формирование отчета по графику равномерности бурения возможно из графика движения путем выбора пункта меню ⁇ Отчеты ⁇ График равномерности бурения. Для сохранения всех внесенных в график движения буровых блоков изменений, необходимо нажать на панели инструментов кнопку «Сохранить». После завершения работы с графиком его можно закрыть, нажав на панели инструментов кнопку «Закрыть». В программе присутствует справка. В разделе «О программе» содержатся телефонные номера и электронный адрес службы технической поддержки, которыми вы можете воспользоваться в случае возникновения вопросов. В разделе «История изменений программы» содержится информация обо всех изменениях программы. Здесь также указаны контактные данные службы технической поддержки. В разделе «Справки содержание находится информация о работе с комплексом планирования.